Приветствую всех и сегодня мы поговорим о полноценном виде от первого лица. Итак, давайте посмотрим, как это можно реализовать. Я нажму play. И мы видим то, что когда мы наклоняемся, соответственно, мы видим ноги. И также у нас э, немного двигается камера. Также при ходьбе у нас двигается камера, покачивается. И, соответственно, когда мы бежим... У нас также есть покачивание камеры. Это все благодаря анимации. И также давайте посмотрим то, как можно это реализовать. Без всяких багов, когда он идет назад. Рывки, плавные смены анимаций и тому подобное. Итак, для начала давайте перейдем в анимационный бленд-принт. Это обычный бленд-принт. Из заготовки и давайте посмотрим что вам нужно будет добавить чтобы также сделать конечно исходник я оставлю у нас в дискорде кому будет интересно вы сможете его скачать и посмотреть сугубо в ознакомительных целях так давайте посмотрим здесь идет ссылка на персонажа который владеет этим анимационным blueprint то есть get Owner, и проверяется на валидность то есть валиден ли наш персонаж и если он валиден соответственно у нас записываются определенные референсы из нашего персонажа так давайте посмотрим что у нас здесь и здесь в принципе ничего сложного у нас идет также ссылка э, на персонажа, и мы делаем каст именно на нашего игрока. И записываем в переменную. Это нужно будет для того, чтобы мы могли в дальнейшем обращаться к персонажу за какими-то э, переменными и значениями. Дальше у нас идет, также мы из PawnOwner достаем GetMoment компонент и проверяем из файлинг то есть падает ли персонаж. Если падает из NER, то, соответственно, мы также делаем promove to variable. Следующие ноды у нас идут также от pawn и это get velocity. Мы берем get velocity нашего персонажа и э, переводим значение вектор float нодой vector length и записываем также промоутов variable переменную speed то есть мы будем вычислять с помощью этих двух нод скорость нашего персонажа так следующее что мы делаем это мы должны взять control rotation нашего персонажа мы берем уже нашего персонажа, то есть э, то, что мы записали ранее. Мы берем эту ссылку и достаем ноду Get rotation. Э, это ротация именно э, которая отвечает за контроль нашего персонажа. И записываем в переменную Looking Rotation. Так, дальше мы должны также взять GetEctor Rotation. Это тоже идет от нашего Character. И записываем в Charrector Rotation. То есть это ротация самого Эктора. То есть, как и у любого эктора есть ротация. Мы ее также записываем. Дальше, соответственно, мы делаем вычисление Direction. Здесь также все. По-старому, ничего нового. GetPoundOwner. Наберем GetVelocity. Скорость нашего персонажа. И подаем в ноду Calculate Direction. Вот эта нода. Единственное, что мы здесь сделаем, это мы делаем сплит-стракт-пин. То есть мы разделяем нашу ротацию на x, y, z оси, и мы берем только ось z, то есть ось нашего поворота. И передаем в direction. Таким образом мы делаем вычисление direction. И также давайте... Я открою персонажа. Здесь персонажа есть только одна переменная, которая вам понадобится, это turn value, то есть э, наш поворот, то есть для поворота персонажа, когда мы поворачиваем мышку, соответственно, чтобы он передвигал ногами, мы делаем также промоту variable и называем ее turn value. И, соответственно, в анимационном блок мы с персонажа достаем эту переменную turnvalue. И записываем переменную promoft to variable turn. Так, с референсами, я думаю, мы разобрались. Здесь ничего сложного. Теперь давайте пройдемся по э, нашим функциям. Хотя давайте сначала по переменам. Так, референс у нас только персонаж. Это мы создавали в референсах из Enreward также. Так из новых переменных вам понадобится создать переменную Float Start Position. Это нам нужно будет для наших blend space. Соответственно, создается переменная, вы нажимаете Variable, выбираете тип Float и называете ее Start Position. Так, также вам понадобится создать э, переменную Moment Direction э, с типом Enumeration. Вы создаете э, вкладки Blueprint, Enumeration. И добавляете сюда два значения, это Forward и Backward, то есть куда движется ваш персонаж, вперед или назад. Так, и соответственно тип мы выбираем Movement Direction, это тип нашего Enumeration. так looking rotation и character rotation это соответственно мы добавляли в референсах и так теперь у нас также есть переменная так это нам не нужно а это соответственно наши вектора для а им вот мы можем здесь увидеть то что а это вектор 2d тип и мы передаем по x яв и по y купить. Так, ну давайте сразу как раз э, перейдем в EventGraph и продолжим к нашим функциям. так здесь мы вычисляем наш э, movement direction соответственно куда двигается наш персонаж так здесь у нас э, нужно будет подать э, несколько входных флот переменных то есть это direction э, минимальное значение direction максимальное значение и direction буфер э, то есть э, какой-то небольшой запас э, определенных чисел э, для так сказать более плавных переходов и что мы делаем мы минимальное значение делаем плюс максимальное значение и подаем э, соответственно в э, минимальное значение in range float in range это а, нода которая позволяет нам ограничивать а, определенные а, числа в переменных то есть мы указываем минимум и максимум и соответственно мы указываем а, какое значение на данный момент Здесь мы value подключаем direction, поскольку мы с помощью direction вычисляем, куда двигается наш персонаж. И, соответственно, также мы делаем минус, подключаем к минимуму. И также, что мы здесь делаем плюс буфер. И также мы делаем плюс максимальное значение, и это у нас будет максимум. И также мы делаем минус, и это тоже будет максимум. В принципе, так выглядит немного запутано, но здесь, в принципе, ну, ничего сложного нет. Мы просто э, плюсуем минимум с максимум, получаем минимум. Э, минусуем, мы получаем другой минимум. И, соответственно, мы проверяем по индексу нашу переменную Moment Direction, если она равна forward, то есть мы двигаемся вперед. Вот если мы двигаемся вперед, то тогда мы используем эту ноду с этими вычислениями, то есть со своим минимумом и со своим максимумом. И также у нас если false, то мы, соответственно, делаем уже другие изменения с минимумом и максимумом. Так, и, соответственно, мы потом проверяем бранчом, если наш результат по индексу true то у нас forward если по индексу false то у нас backward да возможно немного запутано конечно но вы сможете посмотреть это в проекте Так, давайте перейдем в event graph и здесь соответственно вам нужно будет указать direction Минимум это минус 90 и максимум это 90. Вы можете указать свои числа, к примеру, там, не знаю, поворот на 60 градусов вместо 90 градусов и так далее. И буфер у нас 5. Так, следующее, что мы делаем, это мы вычисляем, соответственно, сам аним офсет. И давайте разберемся, что мы здесь делаем. Здесь тоже, можно сказать, немного запутано. Так, давайте я как-нибудь расчищу, так сказать, пути. И что мы здесь имеем? Мы берем Looking Rotation, то есть ротацию э, нашего контроллера, и мы берем Character Rotation, ротацию нашего Эктора. Character как Эктора. И... Мы делаем дельта-ротатор и выводим наш pitch и яв оси. Соответственно, pitch мы подключаем к y, y к y, z мы подключаем к x. Также мы делаем z минус x, который уже имеется. Если у нас 0, соответственно, у нас будет значение отсюда сразу идти. Если не 0, то, соответственно, оно будет минусоваться. И мы делаем ABS и Map Range Clamp. Clamp, он работает тоже как ограничитель, но немного, как сказать, в другом русле. То есть у нас есть in-range A, in-range B и out-range A, out-range B. То есть можно сказать по входу и по выходу, что мы будем иметь. То есть in-range B у нас 180 градусов. Это как бы наш максимум. И по выходу in-range A у нас 30. Так, вектор2D InterpTool, это обычная интерполяция, как и Finterp, Rinterp и тому подобное. Мы можем это посмотреть. У нас есть здесь FinterpTool, есть ту, есть Winterpto, есть InterpTool и тому подобные ноды, которые позволяют сгладить переход между значениями. Соответственно, мы здесь берем current значение. На данный момент какое значение у нас в AIMU в сети? Изначально оно, соответственно, на нуле. И мы выдаем его в current по выходу. И, соответственно, return value из 2d интерту мы подаем в сет и получается некий луп который э, сглаживает переход между э, нашими значениями ну и соответственно переход осуществляется непосредственно в world delta second то есть э, секунды именно игрового мира Так, Calculate Rotation мы рассмотрели, и также последняя функция, да, последняя функция это Start Position. Здесь в принципе вообще все просто, если Direction больше нуля, то мы указываем 0187. Если меньше нуля, то Start Position единица. Start Position сейчас мы перейдем в аниме Graph и в state нашего base locomotion. Start Position в Blend spaces он включается. Давайте я вынесу Blend Space. И он э, изначально стоит на нулю. И включается вот здесь галочкой. То есть, чтобы его изменять, мы здесь его включаем. Так, и что мы делаем, соответственно, давайте перейдем в Blend Space. У нас есть Blend Space э, ходьбы вперед. Э, все анимации взяты с Advanced Locomotion версия 3. У нас ходьба вперед на 45 градусов влево единственное что ага. FL. нам нужен валк 45 градусов на 45 градусов на 90 градусов и также ходьба назад и соответственно в другую сторону при беге у нас просто вправо и влево так и давайте run run run backward мы также поставим по значениям у нас первое идет э, direction это минус 180 180 э, Количество сетки это 8, скорость у нас это второе значение, максимум у меня скорость это 350 и количество сетки 5. И также стоит заглаживание, у нас есть sample interpolation, я выставил значение 5, но оно более оптимально выглядит. И здесь чем большее значение, тем, соответственно, будет э, быстрее происходить интерполяция. Чем меньше, тем медленнее. Но 0 ее полностью отключает. Так, также у нас есть второй plan Space, который э, делает, в принципе, все то же самое. Значения у него все те же самые. Единственное, что у него анимации стоят э, немного другие. У нас также есть в ходьба вперед и бег вперед но анимации уже стоят это он идет задом влево и на 135 градусов ну да на 135 градусов идет назад влево и также назад и соответственно право то же самое 90 135 и 180 и здесь тоже бег э, вправо-назад. И бег влево-назад. Так, Blend больше нет. И давайте посмотрим, как они подключаются. Подключаются они также не особо сложно. Э -э, вот Мы вытаскиваем нашу переменную Moment Direction. И делаем Blend Pose, Movement, Direction. Мы берем эту ноду и кликаем правой кнопкой мыши, выбираем э, Backward, а default Pose э, становится автоматически Forward. Мы можем также выбрать, но тогда у нас будет предупреждение. Так, но дефолт POS у нас все равно будет Forward, поэтому здесь беспокоиться не нужно. Так, по значениям у нас дефолт Blend Time. Это дефолтное смешивание по времени. Я выставил 0.3. Ну, это такой оптимальный вариант. Я нашел для себя. Так, и, соответственно, если форвард то мы проигрываем blind space forward если backward то мы проигрываем blind space backward устанавливаем direction speed здесь в принципе ничего такого нет так ну jump jump ну давайте посмотрим jump но здесь в принципе ну вообще ничего не изменено и Из стандартной заготовки мы на вход подаем проверку если персонаж в воздухе то проигрываем э, анимацию jump соответственно после чего мы берем время прыжка если оно меньше 0,2 до окончания мы проигрываем анимацию э, jump loop или fall loop э, кому как удобно назвать э, после чего мы проверяем, если персонаж уже не в воздухе. То есть not из NR. Давайте я открою, чтобы нагляднее было. И проигрываем анимацию приземления. И, соответственно, здесь я выставил э, время. Если меньше 07, тогда мы завершаем этот цикл анимации здесь ничего не изменено со стандартной заготовки поэтому тут проблем вообще не должно быть и также здесь есть очень простой поворот ног можно так это назвать он проще некуда как мы помним у персонажа добавляли переменную turn и здесь на вход вот такая вот идет проверочка если Speed больше или равен нулю, также turn у нас меньше минус 1, то соответственно мы переходим к проигрываемому анимации. Анимация у нас э, looping стоит. <coughs> И возвращаемся мы в том случае, если Speed больше нуля, Or, это означает или. Или же у нас терн равен нулю. Или же мы находимся в воздухе. И здесь в принципе то же самое. Единственное, что здесь терн у нас больше одного. А выход у нас то же самое. Так, ну в принципе вроде бы мы все рассмотрели. Как мы можем видеть то, что это работает. На тике у нас ничего не висит. Лагов никаких нет, рыбков никаких нет. Все плавненько. Мы двигаемся. У нас даже есть тряска камеры. Нам не нужно делать шейк. Камера шейк. И выглядит все прекрасно. Также мы прыгаем. Если мы идем и прыгаем, у нас сразу начинает проигрываться анимация ходьбы. И также мы бегаем. Так, по поводу бега, если кто не знал. Так, то я его сделал вообще пока что. Пока что проще некуда. Во вкладке даже debug это ввел. Сугубо для проверки анимации. То, что мы берем Character Movement, вот он. Вытаскиваем Character Movement, из него берем Max Walk Speed. Берем Set Max Walk Speed. И выставляем, соответственно, скорость, минимальная скорость у меня 140, максимальная 350. То есть, когда мы нажимаем Shift, у нас 350 скорость, когда отжимаем, у нас 140. И по дефолту я также выставил Max Walk Speed, у нас 140. И, в принципе, все. Ну, еще вот здесь можно спросить значения. В принципе, мы ничего от этого не потеряем. Так, на этом все. Следующее, что мы будем делать, это мы будем добавлять состояние для нашего персонажа. Это состояние, когда мы приседаем. И также можно будет сделать чтобы персонаж ложился на землю полз по земле и тому подобное это не особо сложно и также мы будем потом добавлять какое-то оружие и посмотрим как работает в анимационном блупринте именно смешивание анимации как с этим можно работать вообще что с этим делать и как вообще экономить на анимациях, чтобы не делать миллион анимаций, а работать э, с парой основных анимаций и просто э, смешивать их с другими. И, кстати, здесь я не рассказал еще в анимационном блубринте по, э, по поводу того, что здесь я сохраняю эту позу. Это делается просто. Вы пишете «Save». И здесь New Save Pose. Вы нажимаете, называете, соответственно как-то, как вам угодно. И после чего я перед э, нашим, а ему в просто Use Pose Blend э, Base locomotion и все. И также давайте, наверное, я покажу Aim Offset. Это также Advanced Locomotion Aim Offset. То есть он смотрит вверх, вниз, поворачивает голову туда-сюда, сюда-туда и тому подобное. YALP это первое значение, минус 180, 180. Питч второе значение, минус 90, 90. То есть так он смотрит на 180, а вверх он смотрит только на 90 градусов. И вниз на минус 90. По поводу того, кстати, как настраиваются анимации для AIM-Оффсетов, здесь также очень просто. В Adaptive Settings вы выбираете Mesh Space. И вы выбираете Select Animation Frame. И после чего вы выбираете Idle анимацию, именно э, ту анимацию, которая у вас стоит по дефолту в Idle позе. Как вы можете видеть, у меня стоит вот эта анимация. И соответственно здесь выставлена эта же анимация N, нижнее подчеркивание, Idle. И так вы делаете со всеми анимациями в аим офсетах это нужно для того чтобы анимация подхватывала изменения поворотов костей нашего персонажа и как вы видите анимация idle все равно проигрывается вот если так смотреть то это обычный idle. если мы поворачиваем персонажа куда то он все равно продолжает находиться в анимации Idle, но I'm Offset, он э, как бы поворачивает только то, что поворачивается. В принципе. И получается вот такое вот. Так, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на проект будет у нас в Дискорде. И всем спасибо за просмотр и до новых встреч.